Когда мы приглашаем на нашу доску мира коллег или учеников, проводим занятия, мы даем им доступ. И очень часто это доступ не просто просмотра, а редактирования. Как мы можем это сделать? Когда мы уже находимся на конкретной доске, нам необходима синяя кнопка «Share». Она находится справа вверху. Какие варианты поделиться предлагает нам мир для бесплатного аккаунта? Первый вариант – это ссылка который мы приглашаем в свою команду на доску, то есть одновременно оба действия. Необходимо проверить, какие права доступа при этом мы даем приглашенным. Нажимаем на вот эту стрелочку, и выпадающее меню показывает. Мы даем доступ лишь с просмотром – can view, доступ с просмотром и комментированием – can comment, доступ с редактированием – can edit, или доступ закрыт – no access. Предположим, нам необходимо, чтобы наши ученики во время занятия писали на доске, перемещали стикеры, добавляли фигуры. Даем доступ с редактированием, копируем ссылку приглашения и далее уже по почте или через любой другой способ связи отправляем им эту ссылку. Они переходят по ссылке, регистрируются и автоматически попадают в нашу команду. Далее мы можем дать определенные права доступа тем, кто уже в нашей команде. Только просмотр, комментирование, редактирование. Вариант «No access» – доступ закрыт, не активирован. Почему? Нажимаем на знак вопроса и видим, нам необходимо заплатить для того, чтобы у нас были закрытые доски. То есть по умолчанию все те, кто добавлены в нашу команду на бесплатном аккаунте – имеют доступ ко всем доскам, даже если мы приглашали их только на одну конкретную. Итак, последний вариант. Любой человек, у которого есть ссылка, может просматривать или мы закрываем доступ. Этот вариант, он простой в плане исполнения. Прямо на занятие мы даем ссылку в чат, и на нашу доску переходят участники занятия. Но при этом они не смогут редактировать контент. Для просмотра, да, предположим, мы хотим показывать им доску, при этом, чтобы они перемещались по доске, возможно, нажимали на какие-то гиперссылки, но редактировать они не смогут. Вот такие варианты доступа есть при бесплатном аккаунте. Далее следующий этап ситуации, когда у нас прошло занятие, и мы не хотим, чтобы данные ученики попадали снова на нашу доску. Что мы можем сделать? Если мы посмотрим на опции здесь, еще раз напомню, что те, кто добав, добавлены нами в команду, а это, если мы хотим, чтобы люди редактировали нашу доску, это единственный способ добавить их в команду, дать им доступ абсолютно ко всем своим трем доскам с редактированием, мы не можем перекрыть им доступа через эту кнопку. Но для этого есть другой способ. Мы можем их просто исключить из членов команды. Для этого нам нужно перейти в свой аккаунт, на первую страницу, и найти кнопку с названием своей команды. Она находится в левом верхнем углу. Вот моя команда, она называется Marina Baccherova's Team. Мы переходим в настройки команды. Сейчас нас интересует панель слева, Active Users. Смотрим на активных членов команды. Лично в моей команде всего два <смех> члена, а именно я, как владелец этой доски, администратора этой команды, и тоже я, но с другого своего аккаунта, как приглашенный член команды. Рассмотрим как раз второй случай члена вашей команды и те права, которые вы им даете. Три кнопки справа нажимаем, три, кноп... три точки справа нажимаем, и у нас есть два варианта. Либо повысить статус данного члена команды, мы даем им тогда права администратора, но наша задача наоборот – прикрытим доступ к доске, и тогда мы их удаляем из команды «Delete from Team». Мы их удаляем из команды, и э, тогда они не смогут уже получить доступ к этой доске. Возвращаемся к нашим доскам и продолжаем работу.